Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. И у нас сегодня снова в гостях Максим Шарапов. И сегодня мы осветим вопрос о том, что такое Каббала или Каббала, что она несет для людей. Ответим на вопросы, попытаемся понять ее философию с помощью Максима. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Вот у меня сложилось впечатление, что вообще мало кто понимает в тех а, течениях философских, религиозных, ну, кроме, естественно, носителей, их. наша сложившаяся ситуация теперешняя, говорит о том, что вообще уровень понимания научный, философский, он сегодня настолько низок, что люди вообще не понимают элементарных вещей. В одном из сюжетов рассказывали с Натальей Карповой о том, что разделение идет науки, технической и философии, а они должны быть связаны, потому что если мы что-то делаем, мы делаем это для чего-то. Так вот, расскажи вот кратенько, так, чтобы мы поняли, что же такое Каббала или Каббала, что она несет, в своем философском изначальном смысле, для чего она была создана. Давай поделись с нами да. своими исследованиями, ты как исследователь. Да. Кабала мне интересна была со стороны иудаизма, поскольку я какое-то время этому делу посвятил, как любопытный, любознательный человек. И подхожу к этому вопросу с позиции исследователя. То есть посмотреть на это, а что это такое, как... Откуда вообще взялось и вообще почему? Согласно иудейской традиции Кабала это мистическое учение о развитии, о функционировании высших божественных миров. Кабала является частью иудейского наследия, частью наследия библейских пророков согласно традиции. И, в общем-то, как традиция дает понимание, есть письменная Тора, это Танах, Библия называется еврейская, там пятикнижие там пророки писания есть талмуд талмудическое учение это методика э, решения насущных вопросов и скрытая тора это вот, ощущение как иудеи говорят это э, внутреннее ощущение связь с, с, с высшими мирами и соответственно, информация о том, как устроены мира, как Творец влияет на этот мир, как он им управляет, где эти миры, как они называются и так далее. Подчеркну, что в одном из наших сюжетов мы показывали иерархию темного мира, так называемой. Но темный это не темный в смысле темный, а темный в смысле тьма, это 10 тысяч планет или земель, выбравших технократический путь развития. Вот об этом мире, который принес сюда вот то учение, о котором говорит Максим, мы сегодня и рассказываем. Вообще сама Кабала как э, отдельное учение, оно стало проявляться где-то примерно с конца V века до нашей эры. Уважаемые зрители, мы просим вас, если у вас есть как раз те источники, которые говорят на летосчисления, просим вас присылать нам свои комментарии и говорить о них. Потому что мы на сегодняшний день пока, пока да. не нашли первоисточников, датированных там с тысячу-две тысячи лет, именно потому что датировки везде перепутаны, хранить хра те, В тех библиотеках, хранилищах, которые существуют, мы об этом также говорили, в Ватикане или в библиотеках закрытых фондах, нет доступа. И подчеркну, что все-таки в нашей традиции славянской датировки писались буквицей. Мы будем пользоваться вот этой вот датировкой нашей эры. Так называемое летоисчисление, Рождество Христова. вот так, такая хорошо. такая да, система. Примерно с пятого века до нашей эры, это после возвращения э, евреев из вавилонского плена, у них прекращается пророчество, и с этого момента э, Тора, то есть иудаизм как единое интегральное учение, оно разделяется на третьи ветви, о которых я сказал раньше, э, ранее немножко письменную Тору на Талмуд, на талмудическое учение, на устную, она так называется, устная традиция, то, что она потом была записана, и скрытую Тору. Вот с этого момента начинаются проявляться такие э, сочинения и трактаты э, в основном апокрифического характера, причем они э, примерно в одно и то же время появляются вместе с агностическими текстами. Вот что интересно. Само э, учение Кабала она еще не называлась таким, но уже понимание высших миров, оно уже было. То есть, определенные отдельным корпусом и линией преемственности, это учение передавалось. Особо подготовленным, тайным... Можно потому... сказать, это было тайное учение? Да, потому что после этого основной основным религиозной массе народу это было не нужно повседневной жизни. Но если они решали насущные бытовые проблемы, им кабала не нужна была. Примерно в седьмом веке нашей эры появляется такая книжка, такие тексты, как Сифрод Эйхалот, в которой описываются восхождения по чертогам, так называемым, по мирам, к высшие проявления. И рассматриваются уже высшие миры вот эти. Еще в какой-то не сильно оформленной интерпретации. В талмудической литературе при этом... Разные аспекты вот этого мистического учения, оно называется Масса Берешит, деяние первотворения. Это то, где тексты, которые рассказывают о сотворении мира. И Масса Меркава, это деяние колесницы божественной, которое говорит о управлении творцом этого мира. Интересно, что когда я погрузился в... Я ознакомился с хорейской короной. Я нашел такое слово «меркаба». Так Меркаба по руническому письму, оно, если вот его разложить, да, то оно означает мера «мероподобное богам, мера, собирающая множество в единство бога, трехмерная звездная образная структура, имеющая 8 углов, 12 серебря, 24 грани, является одним из первознаков древа жизни». Но «меркаба», «меркаба» На самом деле, «бет-вет» в иврите — это одна и та же буква то есть корень один. То есть вот такая связь между словом «меркава» и «меркаба» в ведической традиции. Примерно во втором веке нашей появляются такие книги, точнее, приписывают таким мудрецам, как Раби Акива и Раби Шимон Бен-Айохай, как он, коротко, «Ражби», такие тексты, как «Багир» книга, и книга Зора. Эти книги были написаны значительно позже, но те специалисты, которые ее писали, они ссылаются на первоисточники идей и мыслей, которые были заложены этими мудрецами Талмуда. В период 7 по 10 век Мистическая литература представлена такими книгами, как Цефер Ецера, тоже основной источник Кабалы. Вот, там уже описывается, она, например, написано в 7 веке нашей эры, и там уже рассказывается определенная структура сферот. Наталья Пашкова задает вопрос, не вопрос, комментирует, а что все религии удаляют человека от истинности мира и вообще заводят его в тупик. Дело в том, что хочу подчеркнуть, что такое религия. Религия, ре, это повторение какого-либо учения. А целостного учения о мироздании, оно с нашей точки зрения, с нашей традицией, заключается в православном ведизме, который отображен в ведической концепции, той, которую мы а, показали на нашем канале, ведической концепции здоровья, той концепции нравственного устоя, который у нас заключается в конах, то есть основа мироздания и взаимоотношений всех миров в том числе и человека как мира внутреннего и внешнего и в том числе нравственных правилах по которым развивается весь вся вселенная все мироздание и в данном случае мы говорим о том что найти вот ту суть которая заключается в каббале или в иудаизме по сравнению с ведизмом для того чтобы понять и познать нашу традицию. Все-таки нужно знать другие точки зрения, о чем мы и говорим, отвечая на вопросы. Многие претензии, которые к нам как славянскому каналу а, прилетают. Все-таки нужно знать точку зрения тех конфессий, религий или философий, которые окружают нас и которые превалируют сегодня в обществе. Поэтому мы с Максом пытаемся показать их историческую значимость и историческую перспективу их сути философии. Вот, Максим, расскажи все-таки суть каббалистического учения, что оно в основе своей и как оно менялось. Ты уже да, нам да. обозначил временные отрезки, обозначил литературу. Теперь нужно да. суть понять, Хорошо. что это такое. Традиция нам рассказывает, что основное развитие каббала появил, в примерно в 13-15 веках да. в Испании. То есть там уже система сферот и система древа жизни, она сформировалась вот в такое устойчивое развернутое описание, она получила. Дальнейшее развитие ковалы идет. Там, значит, в это время появляется книга Зова, которая, в общем, приписана тем мудрецам второго века, которые были Рабиакивы и Ражби. Книга на самом деле является... Раз, таким э, развернутым комментарием на пяти книжи. Она несет именно глубинный смысл того текста, который написан про сотворение мира. Вот смысл их понимание космогонии в чем заключается? Восхождение по дереву сферот и есть воссоединение, и воссоединение с Творцом. Понимание и проявление его божественности как бы в себе. Управление и понимание тех атрибутов, через которые идет божественный свет под древу сферот, и их правильное управление и понимание ведет к гармоничной жизни. А вот. чем это отличается от нашего миропонимания? Ты же говорил, что у них вот больше внимания уделяется управлению материальными энергиями, больше к материальному миру склонны. Да, действительно, это... Так, видимо, это связано с тем, что определенная ценность в материальном, при воплощении благ, является одним из индикаторов личностного роста. То есть материальный мир. Хорошо тогда, нравственный устой каков? Мир идет к концу дней, в том смысле, что придет вот, и в это время человечество осознает божественность всю, и уже не будут воевать, и перекуют мечи на орала. И все будут познавать Творца Единого. Все будут знать и понимать, как надо жить. Это описано в каббалистическом учении. Да. Мера их развития духовного, ожидания пришествия Бога, мышаха. И тогда у них просветлеют души, и они станут счастливы. Да, да, да. Ну, уважаемые друзья, вот такое наше меропонимание, вернее, та меропонимание, которое осознал Максим. Мы попытались чуть-чуть приоткрыть вот эту дверцу в понимании философии иудаизма и каббалистического учения. Это громадная тема. На эту тему многие уроки проводят раввины. И много-много есть соответствий, которые прописаны в ведической концепции, в нашей ведической концепции. Но считаю, что вот эта полнота, полнота знаний духовных ведизма она как раз заключает много элементов, которые несут в себе иудаизм, и мусульманство, и э, буддизм, и так далее, и так далее. Поэтому благодарим вас за внимание, благодарю тебя, Максим. Всего хорошего, подписывайтесь на наш канал. До свидания, с вами был Вичезар Вести Волкон.